все нормально. Вроде бы все нормально. Так, ура, привет, слышно, видно. Очень хорошо. Это, это хорошо. Так, сразу хочу сказать, да, что под видео есть ссылка там на мультканал. Да, там, Мальцевский, что ли, он называется. Да, там постоянно появляются какие-то новые мультики, э, так что каким-то я имею прямое отношение, да, какие-то, ну, ко всем, конечно, имею прямое отношение, но что-то сделано абсолютно без меня. То есть не, не на все у меня есть авторство и совершенно э, талантливые, абсолютно талантливые вещи. Так что я благодарю наших соратников, которые это делают. Слава, когда революция, но не мирно. Это вы у народа России спросите. Значит, еще раз подчеркиваю, что нужны программисты, волонтеры для, э, и волонтеры для работы в интернете, и программисты, которые могли бы помочь с организацией игры. Вот э, та игра, про которую мы говорили. Да? То есть дополненная реальность – это уже некая... Я не буду название говорить, да, потому что мы определенные названия уже сформировали, то есть игры еще нет, а название не самой игры, а вообще вот принципа этой игры. То есть мы придумали новый принцип игры. И даже этот принцип будет называться, знаем, как в будущем будет называться этот принцип. И для народовластия это очень важно, потому что это способ как раз его внедрения. Поэтому если программисты хотят поработать на будущее, милости прошу, я думаю, что это будет очень интересно, и вы в свое имя впишите в историю информационного мира. То есть такого еще не было, то, что мы предлагаем. Но мы всегда предлагаем то, чего не было, но не всегда удается это реализовать, потому что нет идеальных людей, есть идеальные намерения. Да? Вот, и о, прочитал я, значит, в о, о авторском канале Вячеслава Мальцева, то есть в моем канале в чате. Люди вот пишут «Потребуйте от Мальцева конкретных действий в текущей ситуации». Какие же конкретные действия? Ну, потребуйте, нет проблем. Там, правда, человек пишет попробуй, по, по, «Потребуй от него, э, матом дальше быстро в бану летишь». Нет, но ну, это не обязательно. Если Реальные предложения, если требуют от Мальцева, давай Мальцев, делай революцию. Ну, мы уже делали 5-11 революцию, да, без народа России. Слабо это получается. Поэтому желаем, чтобы народ России, да, вначале поднялся на революцию. А какие-то предложения вы хотите? Нет вопросов. Какие конкретные действия может сделать Мальцев? Ну, могу, например, там российскому посольству показать жопу да, там или фак. Ну, жопу, да, я не, не могу фак, да, могу с моста Александра Третьего а, показать российскому этому центру, которым командовала Песковская жена, тоже два фака могу показать, что я могу сделать реально сейчас. Какие конкретные э, действия я могу выполнить, кроме агитации, пропаганды и организации того, что происходит в России? Да? Конкретные действия люди могут выполнить, которые находятся в России. Я-то не в России нахожусь. Талантливые мультики – это заповедник, а у Мальцу это еще примитив. Такой вот человек. Но я заповедник это не, этот э, минут несколько только посмотрел, и что-то мне сильно это не понравилось. Это, поэтому я, я весь этот заповедник не смотрел, но с вами сразу же не согласен. Мальцев, чего ждать от власти в этом году? Того же, что и во все остальные годы. Вас будут грабить и нагибать, еще еще и врать. Врать будут Придавать вас будут. Дядя Слава, почему все так сложно в России? Неужели народ не исправил? В России как раз все очень просто. В России дураки и предатели. Чего ж проще -то? Ну и трусы, конечно. Поэтому в России никакой сложности, никакой интриги, никакой политики, ничего. Что там, есть политическая борьба, что ли, в России какая-то? Какая борьба политическая? Ничего нет. А, то спрашивают, где кошки, я вот тоже, они не убежали, а то я хотел перед эфиром посмотреть, они пытались сегодня два раза вырваться, они же всю жизнь сидят у нас в карантине, а вот теперь, когда мы их на надо... греются. а? Греются, греются. точно? Да. Ага. При вот такие дела. В Госдуме предложили объявить амнистию по административным делам. Представляете, к 75-летию Победы по административным делам. а, а вас слышишься, извиняюсь, выражение. но у меня есть там что-то какие-то один-то точно срок по. Я даже не знаю, 15-30 суток, сколько они мне там дали по административке. Но это по минимуму по да, это к пожизненному. Так что они могут меня порадовать отменить мне административный срок, да? То есть 15 суток убрать, по за терроризм оставить. Вячеслав, вы смотрите гей-порно? Нет, не смотрю гей-порно. И абсолютно, вот точно, гей-порно меня не интересует. Так что, был несколько раз, когда а, там про Володина размещали, мне, мне так противно было даже, мне говорят, вот, Вячеслав, там а, гей-порно про Володина. Я долго решался, чтобы посмотреть, мне что-то прям омерзение какое-то. Потом посмеялся, когда показали, в общем-то. Ну, там это была подделка, я могу свидетельствовать. Так, так что, это не мое. И это не мое. Такие вот дела. Ага. Добрый вечер, как относится к Навальному Алексею? В общем, положительно отношусь к Навальному Алексею. А как же еще относиться? Он молодец. Так. Вы как его отресть, убийц? Простим вам один пожизненный срок из трех. Смешного. Вот. И в Госдуме, так это я уже сказал, да, что могут, могут снизойти и отменить. Вы понимаете, вот, в чем суть, да? как валить в стране чудес. Запомните, когда говорит, ты говорит, ошибаешься, девочка. Нет ничего в этом мире Еще нельзя сделать бы выводы да. Вот из этого тоже можно сделать вывод То есть они готовы отменить мне 15 суток да? И при этом оставить пожизненный срок Что я могу сказать этим козлам Пусть идут в жопу Мы это им ничего не отменим То есть они могут даже не рассчитывать ни на что Будут как белки сидеть Это точно вот пишет, что баб нету, зачем гей порно -душ? Согласен абсолютно, вот, да, всегда это... И, я, есть, <клёх> да. И суд отказался отпускать под домашний арест Сергея Рыжова, продлил заключение. То есть Сергей э, с переломной шейкой бедра, он не может даже двигаться... Почему оставляют под арестом? Да? Дело уголовное завершено, то есть осталось только судить его, да? как они хотят. Значит, скрыться он никуда не может, границы все закрыты, транспорт не ходит да и так далее. Да он и физически никуда не может, но они, видите, его не отпустили, для них это принципиально. Так что надо везде требовать, чтобы Сергей Рыжов был освобожден. Я понимаю, что они его не освободят, что они хотят его осудить принципиально, так скажем. Недаром же они ему все это подбрасывали, там какие-то газовые пистолеты сраные, взрывчатки, на которых нет отпечатков его пальцев, нет частиц ДНК, ничего, представьте, вот ничего нет. А это его. Квартира не его, ничего не его, а, а взрывчатка его. И при этом на ней нет никаких частиц, то есть он ее как-то принес да, по-особому, да, при помощи телекинеза, да? И Роскомнадзор перенес составление протокола на главного редактора Медиазоны. Это за нас на нее протокол составляют за то, что он написал Артподготовка, ну не он, а его э, издание без указания, что является там экстремистами, и террористами и прочее, прочее, и запрещено в России. Да, вот надо писать артподготовка запрещенная в России экстремистская организация вот человек не написал хотели его значит за это нахлобучить, но видно Шухер поднялся, такой ему, наверное тем людям, которые вызвали, сказать, какая артподготовка, молчите на ну, вас нафиг. Вообще этого вопроса не поднимайте, очень они боятся артподготовки, они страшно боятся Мальцева, они страшно боятся того, что мы предлагаем, потому что это единственный выход, и это для всех очевидно. То есть революция и все те меры, которые мы предусмотрели в нашей программе. Да? То есть без этих мер никто не сможет ничего изменить в России. Такие вот дела. Мальцев, что ты мелешь? Ну как что я мелю? Я мелю таких, как ты, перемалываю, понимаешь? Дураков перемалываю, в муку, леплю из них, как гончар, да? Более-менее нормальных. Так что, может, если вот ты побудешь подольше, может, и тебя перемелю, а потом слеплю из тебя человека мыслящего. Homo sapiens, а не Homo erectus, блядь. Жаль. И пишут огромное количество самоубийств. Вот в Челябинской области за три дня 9 человек покончили, а ГУВД, значит, МВД по Челябинской области считает, что никакого всплеска самоубийств. То есть три человека в день для Челябинской области это вполне нормально. Всплеска нет, понимаете? То есть, ну, наверное, так оно и есть. Иначе каким образом Россия его на первом месте оказалась по числу самоубийств, если это было бы там какой-то всплеск. Это не всплеск, это норма. Жительница Подмосковья рассказала, что полицейские избили и задержали ее мужа во время прогулки с собакой. Ну, таких случаев по России огромное количество, то есть всех хватают, бьют и так и далее. И вот характерный для будущего случай, конечно, в Ростове ограбили магазин «Красное и белое». хочу вам показать видео, вот так оно выглядит. Не знаю, там в уголке видно, да? Люди кувалды видите. Бум-бум. Такие молодцы. Никакой полиции, никакой Росгвардии. Спокойно. Вышивают дверь. И ничего не происходит. То есть люди решили выпить. Ну, нормально было в магазинчик внизу. Достаточно. Увалды только и все, и какой-то матери, и нормально. У меня был товарищ такой особенный, несколько у нее папа был директором, очень крутым. А был отчаянный был паренек Сережа Овчинников. Кончился тем, что потом его папа убил молотком. Очень отчаянный, как-то ему в жизни так не очень везло. И его Посадили в тюрьму первый раз, наверное, ну, потом-то его еще сажали за уклонение от армии там, и так далее. Вот видите, все, все, у, унесли. Унесли чего-то. И убежали. Ну, видно, там услышали сирену воздушной тревоги, я так понимаю. Так вот, он с товарищем, ну, они оба покойные ныне, да. С товарищем шел, увидели как бар на Радищево открыт, дверь открыта, ночь, они решили зайти и пропустить по стаканчику, заходят и туда сразу прибывает неведомая охрана, там их вяжут и на них какое-то хищение бешеное. Вешают, а они ничего не взяли, ну просто не успели даже, то есть зашли, ну может они там по бутылке бы взяли и выпили, а второй -то точно бы взял, потому что он там такой товарищ был. И вот Сережа отсидел за это в тюрьме, да, там потом в лагерях, вышел и бомбанул этот... Э, э, Барх, да, я веду по двору, он не машет из-за гаража. иди сюда, я подхожу, говорю, что такое, он говорит, да вот, бомбанул то, за что сидел, говорит, давай коньяка выпьем, а мне куда-то надо было идти, я, говорю, не не ну я и всегда не любитель был, и, говорю, много коньяка взял, он говорит, да вон, посмотри, и там много-много ящиков так за гаражами. Я так заглянул, ну, вроде так, не знаю, сколько было, но очень много. Потом говорили, что на 800 рублей. Так что, видите, вот в, то, в том случае это было как бы такое дело благородное. Насчет сейчас, насчет там благородное ли дело бомбить магазины, ну, на нет. А вот э, полковников Захарченко, наверное, бомбить благородное дело. А... Так. А... Опа. Вячеслав, а как вы прокомментируете свой идиотский прогноз по крымскому мосту, стоит мост или нам врут, а, в смысле, какой прогноз-то был, что мост не построить разговор был за те деньги, которые сумма там была, помните, возьмите это видео, посмотрите, что за те деньги не построят, построили они в 29 раз дороже, в 29 раз, не на 100%, понимаешь, Голубчик. Так что это тролли такие, жесткие, такие, как бы их охарактеризовать. Ну, я обещал матом не сильно ругаться, так что не буду их характеризовывать. И также ограбили газовую заправку с обрезом. Ну, в общем, огромное количество таких новостей. То есть грабежи, грабежи, грабежи такие вот. И в центре Москвы горит общежитие, очень много пожаров. А вот в Чернобыле пожару помог дождь. Да, затушил пожар, а вот в Великом Новгороде никто не помог пожару, да, никто не помог затушить. Я покажу видео, сразу предупреждаю, оно совершенно дикое. Посмотрите. Минус мужик Блядь, О, все, он загорелся, загорелся, загорелся весь Он весь загорелся, все, чувак горит Чувак горит, все, сам чувак горит Весь чувак загорелся, все все, смотри, он все. Ему все. Он все. Блядь, он горит прям. Да, чувак загорелся. Такая, эти блять. Чувак загорелся. Полностью, все, у него ебало горит. У него, у него, у него вся голова горит, все. Призрачный гонщик. Три. Он все, смотри. Он умер. Да, не лестницу не выставляют блять, должны... Вот все, как работает наша пожарная система. Вот человек горит, а им похуй, они просто стоят. Все, все, все, все, он умер. Все, Смотри, все, он умер. У него голова горит, это нормально по-вашему? Все, убегал. Нет, движется, движется еще живой. Так, все, все, ты что обригал, это Санта подумай, там все это вообще жесть все, не замер не, не замер еще движется не, можно скоро еще выжить ну, не, можно выжить еще да Теперь. смотри, у него вон одежда горит ты видишь вообще или нет? у него одежда горит ты видишь, он, у него все, у него все все тело все, Мам, все. да, все минус чувачок Сила, отойди, подожди. Да я отхожу, отхожу вон там МЧС, не МЧС Если... Все, ему пизда. Да, все, чувак сгорел сам Он все, он горит уже, сидит. Прикинь, загорелся, все Прикинь, просто взял, сгорел Две Да, две минуты назад, черт возьми Да хуй там, нам надо с квартиры купить Квартира тушить надо. Я специально долго показывал, извините, конечно, за такой ужас. Видите, всего-то не хватило ведра воды. Да? И нам рассказывают про МЧС, который там взлелеял Шойгу о том, что там какие-то надувные батуты, кто видел эти батуты, какие-то штурмовые лестницы. Где они, эти штурмовые лестницы в Великом Новгороде? Третий этаж, не 33-й. И не 93-й, третий этаж, посмотрите, и не могут достать человек. Спрашивают, почему он не прыгнул. Но ну, я думаю, так, что или он надышался, уже никакой был. То есть он был, так сказать, в неадекватном состоянии, да? поэтому не мог принять нормальное решение. Для этого существует пожарный. Пожарные всегда отличались ну, колоссальной смелостью и находчивостью невероятной. У меня много было знакомых, друзей пожарных, у них у некоторых был абсолютно, э, я не знаю, настолько низкий интеллект, что удивлялся я как они работают, но в критических ситуациях они действовали невероятно совершенно, то есть ни один человек с очень серьезным интеллектом так бы не смог работать, как они, да? то есть потрясающе, то есть включался мозг, принимались решения, один товарищ, да, ну тот совсем слабоумный был, алкоголик слабоумный. Его помню, однажды даже КГБ задержал, он пьяный, э, сел за руль автомашины, чужой, шел по улице и стоял 51-й газон. Он залез за руль, проехал квартал и уснул. Ну его выдернули, менты стали обыскивать, а у него какие-то фашистские кресты, там не знаю что, его в ГБУху сдали, это. потом к когда забирал офицер пожарный, его оттуда, ему в ГБ, говорит, ну к нам какие только не попадали, ну чтобы вот такие, так вот он очень много людей спас, при том, что был алкаш и... Помню, на него обратился э, с иском к нему мужик в суд, Волжский район, потому что это была Волжская пожарка, он забежал на третий этаж, вот так, а там все было в огне, и, собственно, и он горел, и мужчины и женщина, они потеряли сознание от, э, значит, ну, от угарного газа, от СО, конечно. И он знал, что если сейчас он разобьет окно, да, то приток воздуха поднимет температуру настолько, что они просто испепелятся. И поэтому должен был действовать быстро и решительно. Он понимал, что двоих вытащить он не сможет. Он схватил мужика, разбежался, выбил этим мужиком окно, и мужик улетел туда вместе с окном, собственно, Сломал два ребра и руку, и поэтому обратился в суд. А женщину завернул в какое-то одеяло, там что-то было. Я так понимаю, что до этого еще, как мужика, выкинул, он ее как-то упаковал и на себе вытащил. Оба остались вот эти люди живы. И, в общем-то, его фамилия была, да, он тоже остался жив, слава богу, но получил ранений. Вот он не был поощрен, а наоборот говорили, слышно. Как бы я оставил вот этого мужика, не обращался бы он в суд. Это такие были раньше. Пожарные, то есть те, о которых писал Геллеровский, которых я застал. Какие сейчас, я не знаю, но судя по всему чудовищно это. Это чудовищно выглядит. И чтобы не обижались, я всегда снимал шляпу перед пожарными, потому что считаю, что это Люди невероятно мужественные. Невероятно мужественные, да. И вот э, страшная картина, конечно. Вячеслав здравствуйте, прокомментируйте ситуацию в Сирии. А что вы комментируете? Про Сирию все забыли. Считайте, что Сирии нет, да. Ну, Эрдоган долбится с курдами совершенно спокойно. Никто на это не обращает внимания. Он там, я так понимаю, Совершает э, страшнейшие преступления, которые можно назвать геноцидом, да. А, Башараса тоже там всех сдает. Да? В общем, там черт знает что происходит, каждый во что гораздо. Посмотрим. Так, и в Москве забетонировали незакрывшиеся на карантин кафе. Вот, вот так вот интересно да, то есть какой-то самса халяль кафе называется вот так его закрыли, это кафе видите, вот блоки положили самса халяль чтобы не было никакой самсы да как товарищ мне рассказывал из Саратова такая зарисовка была. Он пришел на шарик, но ну, это базар такой на, э, в заводском районе, недалеко от заводского РУВД, где я трудился. И, говорит, идет какой-то узбек маленький такой, говорит, хилый, да, и кричит, кому самса, кому самса. А вот. стоит бабища такая, таких там полно торгует, такая два бетона молока, там, и все как положено, да. И да. говорит, мне самца, ты, что ли, самец? Ну, говорит, такой, ты, говорит, самец. Так что, видите, вот забаррикадировали кафешку. Ну, что ж, я думаю, дальше так будут с коронавирусом бороться, как в Китае. Так, и... Вячеслав, расскажите про вашу работу в органах и как там мутили сотрудники. Да в то время я, честно говоря, не знаю, как сотрудники мутили, поскольку я работал участковым, со мной работали э -э, такие же, в общем-то, люди, только... Э -э -э. Гораздо раньше начавшие, некоторые после войны начали, они прекрасно знали участок, они могли раскрывать преступления и проводить какие-то действия, вообще не выходя из кабинета, то есть позвонил там, сказал кому-то и так далее, все те, как, как вы говорите, вот мутили, все... Какие-то действия, которыми можно назвать незаконными, да, они ограничивались, э, ну, например, получением талонов на бензин э, с завода «Крекинг». То есть там внештатники работали наши на бензовозах, и вот, как, какое-то количество талонов они приносили. Зачем нужны были талоны на бензин? Потому что дежурные машине выдавали очень мало бензина. И талон — это такая валюта была, там на 20 литров бензина, вот талон — это один приезд дежурных. Да, то есть у тебя что-то случилось, ты можешь позвонить в дежурку, если там какой-то криминал, убийство, они, конечно, приедут, безусловно. А если что-то более мелкое, то ты там разбирайся сам. Поэтому ты что делал? Ты говорил, у меня есть талон, приезжал дежурка, ты давал им талон, и они были очень довольны, да, то есть, что они не просто так прокатали бензин, бензин. то же самое было и с трупами, да, то есть, труп надо его вести в морг. Кто этим занимался? Участковый занимался, не было никаких труповозок, ничего. Как, как это? Конечно, все это проходило незаконно, элементарно, подходишь к шлагбауму, да, бабушке говоришь, бабушка, опускай шлагбаум, бабушка, опускает шлагбаум, ну, обычно это Поручали тем участковым, у кого переезд железнодорожный, да? ну, какой-то человек куда-то, он там торопится на зелье, да, ну, раз вот этот шлагбаум проскочил, там мент уже с палкой, типа, топ его, я говорю, слышь, ну ты чё, это же лишение, он, ё-моё, нужно сделать, ну, трубца отвези, ну, обычно таким людям тоже давали талон на бензин, да чтобы отвезли, потому что он ну, может поймать, а у нее и бензина-то нет, да, ну и многое другое, или наоборот, да, спокойно договаривались, без вот таких выкрутасов, я вообще предпочитал нормально договариваться, то есть, стоят там, мужики подходят, ребят, трупец надо отвезти, они говорят, ну вы сами только ворочаете его, хорошо, ну вот вам на бензинчик, бензинчик. так что много э, могу я интересного рассказать, но это вас никак, э, как бы это сказать, не порадует с точки зрения того, что тогда там какая-то была милиция коррумпированная, да, то есть то, что сейчас вытворяет не то, что в разы, это вообще находится на разных планетах, в разных мирах. Да. Вячеслав, когда будете У власти у вас будет своя позиция Как будете с ней поступать Жестко будут поступать с позиции Конечно, а как же? Для того, чтобы реализовать наши планы Кто будет в оппозиции, как вы думаете М? Кто вы думаете будет в оппозиции Ну такие, как там всякие Вот этот либерал, они меня не волнуют они хотят там митинговать, пусть митингуют, они хотят там что-то, свободу слова, пусть будет свобода слова, пусть все будет как положено. Нет, меня интересует та оппозиция, которая вон оппозиция в Украине, да, то есть путинские хлебососы, вся мразь вот это вы что думаете, они куда-то исчезнут, они будут с нами воевать, очень серьезно, какая часть из них убежит, утащит кучу денег у них будет очень много денег И эти деньги они будут бросать против нас чтобы воевать с нами Но мы их не будем щадить так что оппозиция оппозиции рознь они нас не щадили мы их тоже не пощадим ага названа причина появления гроба с безумянной женщиной на российском кладбище представляете, то есть закопали Женщину молодую, я так понимаю, что там кто-то уже похоронен был, прикопали. А в Московской области местные могильщики заметили, выкопали, ну, вызвали полицию, установили, что это 29-летняя женщина умерла от отека мозга, и, в общем, не было денег ее хоронить, поэтому похоронили тайно. Можете себе представить, что происходит? Можете себе представить, вот вам пример, в 1836 году да, Алексей Пичугин, такой э, купец, такой, ну, в общем-то, ну, не сказать, что это сказочно богатый человек. Да? Ну, богатый человек купил участок земли. Тот участок, на котором сейчас находится Воскресенское кладбище Саратов, там с 79 года уже не хоронят, но до 79 года хоронили. Как вот этот самый Алексей Пичугин купил участок земли, Пичугинское кладбище, назвали это кладбище, да, и стали хранить. Хранили там бесплатно, бесплатно, потому что землю купил Пичугин, а ухаживали за могилами, там было две богадельни, на кладбище прям находились, две часто там в этих домах люди живут. А тогда были две богодельни, где люди, ну так скажем, бомжи, да, там, лишенные всего, могли проживать, их там кормили, поили. На одном только условии, что те, кто физически более-менее здоров, ухаживать должны были за кладбищем, потому что все было бесплатно. Можете себе представить? 1836 год. Вы представляете, куда мы укатились? Еще до 1836 года мы находимся, да? Нам декабристов надо выгонять блять, на Сенатскую площадь. Жуть, что происходит вообще. Так что... То есть люди не могут похоронить, потому что нужны деньги. Вячеслав, по инструкции противогаз нельзя использовать с бородой, как быть? Ну как быть? Не использовать противогаз с бородой, все что... проще пареный реп. Но это не по инструкции, это люди поняли в Первую мировую войну, когда газ начали применять, тогда фирма «Жилет» как раз очень сильно обогатилась на поставках в армию э, своих станков, да? Потому что солдатам нужно было бриться. Рене Мор. Клавович, надо запретить всех сжигать в крематории. Ну, во-первых, это в 1736 году слово и дело пыточное, а вот во главе вот тогда откатился ну это не 1700, 1800 я говорил 36 так, а по поводу сжигать ну вы, вы понимаете во-первых э религиозные как бы соображения многим не позволяют идти, идти в печь это первое а второе, ну если вы почитаете на эту тему, много интересного может вычитать во многих странах Ученые, те, кто занимается исследованиями посмертными человеческого тела, в том числе человеческого мозга, обычно устанавливают энцефалографы, огромное количество датчиков на мозг, ну и смотрят, там действительно какая-то работа мозга электрическая продолжается еще очень долго. Так вот, те люди, которые ставили эти датчики во время кремирования э, на покойника, да, обнаруживали, что при попадании в печь, да, еще там и нагрева нет никакого, ну, только его туда засунули, и, в общем-то, можно понять, что происходит. Идет колоссальный всплеск мозговой активности, то есть такой просто невероятный. Вы можете погуглить, посмотреть, там все эти диаграммы есть, причем они цветные, очень хорошо видно. Такой всплеск дикий совершенно. А потом уже, когда так сказать, превращается в пепел, да, этот э, спадает, но долго продолжается, очень долго всплеск идет. Так что не знаю, как рекомендовать такое. Не готов рекомендовать. Росгвардейцы задержали пациента за поджог больницы в Петербурге, в Тропаревском парке нашли чемодан со взрывчаткой, очень такие новости, да, абсурд, театр абсурда. В Тверской области произошла утечка брома на химзаводе, даже никто, никто особенно не пошевелился, ну что такое хром, да, бром, вернее, извиняюсь, Бром ну, что такое бром, да, это же не цианит, в конце концов, да, это. Поэтому не диоксин. Особо сильно никто не запаниковал. Всем по барабану. И в Москве сотрудник шоколадной фабрики украл 600 килограмм какао-масла. Мистер Вонка из шоколадной фабрики, прям честное слово. Ну что ж, кто что имеет, тот и ворует. Да, вот. Путин всю Россию украл. Молодец. В Москве охранник убил коллегу во, во время ссоры. Ну, охранники сейчас, в общем такие они или коллег убивают, или каких-то покупателей в магазине. Ну, то есть, агрессия обращена к тем, кто рядом, а ее надо обращать к тем, кто заслужил. В отношении те, кто заслужил, почему-то ничего не происходит. Мужчина забыл в торговом центре э, сумку с пистолетом и наркотиками. Видите, как интересно люди живут. У него сразу там и пистолет и наркотики уже. Судья э, над видео это будет показать, что ли. Но вообще что-то мне не понравилось. Судья с Кубани. На видео бухая, ругалась матом, называла себя супер телочкой. Вот квалифиционная коллегия судей Кубани будет значит смотреть, что с ней делать. Там у нас уже была одна судья, помните, у которой ни образования не оказалось, ни, ни юридического, ничего, продолжает работать все в порядке. Вот в Бразилии. Начался коронавирус, вот так это выглядит, значит, видите, и троят могилы для тех, кто уже не болеет, кто не выздоровел, так скажем. То есть это те люди, которые сомневаются в том, что коронавирус. Есть, да, таких в Бразилии было очень много, в том числе и президент Бразилии сомневался. Они уже не сомневаются, да, что коронавирус есть. У нас же даже журналисты какие-то российские сомневались, и, и те, кто сомневался, как странно, заболели как раз этим коронавирусом. Это вот интересный момент. А вот... В Сан-Пауло, ну это тоже Бразилия, там ставят крестики вот такие, это я, рядом, я так понимаю, с каким-то медицинским учреждением, это врачи, которые уже умерли от этого коронавируса, то есть их фамилии, фотографии, так да, да. дела. Трамп потребовал абсолютных полномочий на отмену карантина, ну, то есть и на введение на отмену. В Америке раздают еду, то есть, если в России, я так понимаю, забирают последнее, то в Америке раздают еду. Вот так это выглядит, видите, такие коробочки, подходишь, получаешь, вот, пожраешься. Можно подъехать на машине. Вот так это выглядит, видите? Ну что ж, более-менее цивилизованная страна. Говорят, что же, нам, нам нужно, чтобы как в Америке было. Ну хотя бы так. Хотя бы, чтобы люди с голоду не дохли. Так, и Трамп заявил Путину о готовности отправлять в Россию медицинское оборудование. Странно как-то, да туда-сюда они гоняют. Но я так понял, что аппарат ФВЛ в России нет, а General Motors уже наштамповал столько, только, только сказали, давайте будем делать и все. И уже готовы отправлять куда хочешь и сколько хочешь. Вот, Конгресс США выяснит роль Китая и Всемирной Организации Здравоохранения в распространении коронавируса. Это очень правильное расследование, я бы очень внимательно его провел, потому что Всемирная Организация Здравоохранения себя проявила ужасно. То есть не, не то, что нейтрально, а негативно. Если бы не было Всемирной Организации Здравоохранения, то я думаю, последствия коронавируса были гораздо меньше. Так что это наводит на определенные мысли, все эти мысли очень нехорошие. Я далек от мысли там, о каком-то всемирном заговоре, по крайней мере, видите, Конгресс США в нем не, не участвует, да, в этом заговоре. Но как-то все, все очень нехорошо. И Из Китая помощь летит в Россию специалистов отправляют для борьбы с коронавирусом. Значит, вот несколько тонн средств защиты достают. А как же резерв-то путинский? То есть китайцев помощь принимают, а резерв, который в Министерстве обороны, обороны, он в резерве. Помните, резерв? А где резерв? Он в резерве. Это Путин. В общем, слова вчера, которые мы сказали, можно сделать цитаты дня, да? Резервы в резерве. Просто жесть. Что там с дедушкой Путиным уже случилось? С головой с его непутевой. Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией. Но это ожидаемо. Это ожидаемо, поскольку Китай видит угрозу сейчас в России, и уже э, китайские лидеры заявили о том, что надо отгородиться временно. Мальчик в Америке и дур сдает, а у нас во многие, на многие продукты цены выросли в полтора раза. Естественно, они будут расти, и люди э, пытаются на этом нажиться. Кому война, кому мать родна. А кто-то просто пытается сохранить свой бизнес, потому что уже, ну, сохранить уже ничего не, не представится возможным. Так, и... Сначала начала апреля в России возбудили более 10 уголовных дел о распространении фейков о коронавирусе. Но это херунгаза, да, это пожизненно это не дадут, как Мальцеву, поэтому можно не париться, можно абсолютно не париться. Но очень они боятся, что правду народ узнает, очень боятся. Вот в России более 20 тысяч заболели коронавирусом, ну некоторые, наверное, уже выздоровели за последние сутки 2774 случая и так далее вот Москва 1489 Московская область 460 Санкт-Петербург 121 Республика Коми 97 Нижегородская область 68 ну и так далее Так что вот такое видео записали где-то э, в Краснодаре я так понимаю, для неверующих оно, кто не верит в коронавирус, вот так оно выглядит, я покажу. Отделение развернутое на... Такое видео, значит, так-так-так, в США тоже подобные видео снимаются, но и большое количество врачей в Соединенных Штатах записали видео, что они... Извиняются, да, и отваливают, что не хотят они умирать, не хотят подвергать опасности своей семьи и, в общем-то, просят прощения, что не могут продолжать. Причем они получают, как вы понимаете, ну вы слышали там, сколько получает Женин брат, четыре тысячи долларов за смену, за 24 часа, ну с учетом вычетов 3,5 чистых. 3,5 тысячи долларов за смену, за 24 часа, и в этих условиях некоторые не хотят работать, да? при том, что клятву Гиппократа принимали и все такое прочее, поэтому много там видео сейчас идет по новостным каналам европейским и по СНН, о врачах, которые в связи с тем, что нехватка врачей взяли на себя несвойственные функции, то есть работают врачами, а потом переодеваются и работают уборщицами и уборщиками в медицинских, в этих же учреждениях, то есть одеваются там невероятно как идут и все промывают это врачи, которые дежурили смену и делают они, как вы понимаете, не за деньги, потому что они получают такую зарплату, что да, больше-то и не нужно. Да. Делают они, чувствуют долги. Вот совершенно разный подход. Да. Одни боятся за свою семью, я их прекрасно понимаю, и отваливают. А другие остаются да, и выполняют тяжелую физическую работу, потому что вы понимаете, отстоять смену, да, потом одеться. В эти противогазы, в ВЗК, в эти, да, в резиновые перчатки, сапоги, взять моющие средства и работать а, уборщицей, это ну, трудно, просто физически трудно, потому что жарко, плохо, потому что нельзя открыть, нельзя снять, нельзя подышать, в реанимациях убираются, очень много этих видео, которые показывают по телевизору, жуткое количество, то есть, ну, вот какие разные люди бывают. То есть говорят, вот давайте платите деньги, и там будет все хорошо. Я понимаю, что людям надо платить деньги. Я понимаю, что врачам э, российским э, ну, как, как минимум нужно в четыре раза больше платить в обычное время. Да, как минимум 4 раза в обычное время. И вот в такое боевое время я там уж не знаю во сколько раз больше. Но видите, не все решают деньги. В подмосковной больнице 9 медиков заразилось коронавирусом. Ну вот такое видео медсестры на эту тему выпустили. Вот она говорит. Я включу. Моя дочь уже три недели живет в деревне у бабушки. И вчера я отвезла туда кота, потому что со следующей недели мы начинаем работать удаленно. Оно в закрытой зоне, по две недели и еще две недели карантина. Я прошу вас, пожалуйста, соблюдайте изоляцию, чтобы у нас было меньше работы, чтобы мы не подохли на этой работе, чтобы мы смогли потом обнять своих близких. Но вчера я свою дочь не могла обнять даже, я очень соскучилась. Вадим Черненко. Клятва Гиппократа написана учениками. После его смерти никто из врачей такой клятвы не принимал. Принимали клятву врача. Помните, как Генри Знавал я одного Гиппократа из Сан-Франциско. У него была одна нога. Он был победителем в кроссе среди одноногих. Так что... И в Москве Аннулирует почти миллион цифровых пропусков, но если быть точно 900 тысяч пропусков оказались левыми, то есть таких установочных данных нет, а они чего ожидали. Сейчас информационный мир, поэтому совершенно э, спокойно можно там и, и не только пропуск заказать на мертвую душу, но и все, что хочешь. Такие вот дела. Минздрав уточнил, что коронавирус распространяется в радиусе 4 метров. То есть там в Минздраве, что ли, проверяли, кого-то заразили, а потом проводили естественные испытания. Подойди-ка на 4 метра, раз, не заразился. Подойди-ка ближе, раз, подошел на 3,90, все, заразился. Такая чушь, блядь, вообще жуть. Израиль занял первое место в рейтинге безопасности стран при пандемии. Ну, я тут... Иногда смотрю международные каналы и Израиль-24 показывает почему-то все время талявию, да. Ну, так нормально, организовано действительно, ничего не скажешь. Но визуально, визуально это не самое лучшее, да? визуально самое лучшее, конечно, в Китае, где там ходили, поливали и так далее. И картинку делали, такое ощущение, что специально делали картинку. И понятно, что коронавирус, когда закончится, то многие, для многих будет соблазнительно продолжать этот коронавирус, как мы и говорили еще в январе, помните? Мы говорили, что очень соблазнительно для властей загнать всех в стойло и не выпускать и стойло. Очень соблазнительно говорить политикам, другим, посмотрите, видите, как Китай все разрулил. А почему? Потому что там диктатура, может быть, пора избавиться от демократии и прочее, прочее, прочее. То есть мы все это услышим и, в общем-то, не, нет ничего нового. МВД. Yeah. МВФ предсказал наихудший со времен Великой депрессии спад мирового ВВП. Ну, что можно поэтому сказать? Ну, спад-то будет очень небольшим, незначительным по времени. Во-первых, во-вторых, этот коронавирус показал, что нужны роботы и нужен искусственный интеллект. Он стал жизненно необходим. Что люди уязвимы, люди болеют, могут просто помереть. Роботы не болеют и помереть не могут. И если вирус компьютерный только может их поразить, то его гораздо от него легче излечить, чем людей от вируса. Да? Роботы не помирают, да? Их можно там в конце концов перебрать. Как-то человека уж точно не переберешь. Поэтому. То, о чем мы говорили много-много лет назад, совершается сейчас. Ну и, и, и немного лет назад мы говорили о том же самом, что нужен искусственный интеллект, нужны роботы, что информационная эпоха побеждает, и в этой эпохе человеку уже за станком и на производстве нет места. А в следующей эпохе ему вообще не будет места. Э на каком-то трудовом поприще, да, только э, труд по управлению, да, то есть именно э, речь идет о народовластии, и м, творческий труд. Все, больше человек ничем не будет заниматься, когда будут работать роботы. И сейчас мы увидели, что так и должно быть. И это надо принять, и надо двигаться в этом направлении, просчитывать, как, как будет дальше? Если вот так по-идиотски, то в конце концов эти же самые роботы нас отправят в печь, вот в ту самую, в крематорию и скажут, ребята, вы часто вирусом болеете, ну вас нафиг, еще заразите. Коронавирус обрушит экономику США на 40%, это к тем экспертам тем экспертам информации, которые рассказывают о том, что российская экономика может на 15% там уменьшиться, да? экономика США на 40%, Морган Стэнли, эксперты сказали, я им абсолютно верю, ну, может быть, не 40%, будет 35%, да, это, может быть, 33%. Ну что, экономика... США э, тряхнется некоторое время, да, может быть, это будет один день, может быть, одна неделя, но это будет недолго, а потом сделает скачок, да, как тот тигр, который готовится к прыжку, поскольку в мире э, коронавирус очень серьезный урон нанес, очень серьезный, нанесет еще. А обратите внимание на General Motors, который... Э, решил выпускать аппараты ИВЛ, которые никогда не выпускал, и теперь уже везет, там, сколько, я не знаю, 10-15 дней назад, да, э -э -э -э запустили производство, а теперь уже на экспорт везут. Вы можете понять, как, как, какая, какой потенциал у Соединенных Штатов и у экономики, и самое главное, у производства? Конечно, такого потенциала нет ни у кого. Поэтому вот эти 40%, ну, я с, очень скептично отношусь к этому, да? но а, что в России будет жопа, тут для меня абсолютно ясно. Что вот делают американцы и все остальные, когда падает потребление? Да? Они снижают цены. Что будет, будет в России, когда падает потребление? Цены будут расти, поэтому российскую экономику не спасти. Так что. Так. А, Кто-то прислал тут вот список террористических и экстремистских организаций. Там и свидетели ЕГОВы, и УПА, и Национал Большевистская партия почему-то и мы, конечно. Так что. Операторы предупредили о росте тарифов на связь, ну что ж, понятно, что они предупреждают, если бы они о снижении предупредили, я бы очень сильно удивился, действительно, обратите внимание, они несут потери, операторы рассказывают, где они несут потери, а в тех тарифных планах и в той связи, которая организована для бизнеса, да, то есть что-то они там какие-то э, крутили бизнес-дела, да, там у них потери, потому что бизнеса стало меньше, и это естественно. Но как, насколько увеличилось количество звонков обычных граждан, которые сидят дома и им нечего делать, да, они про это не расскажут. Он говорит, По бизнесу на 30-40% все упало, а обычно звонков насколько увеличилось, они же этого не говорят. Они вот, вот видите, вот у нас в этом сегменте там все просело, а в других сегментах вы получаете сверхприбыль. А интернет, все люди сидят в интернете, интернет перегружен, они получают колоссальные деньги за интернет, и при этом все-таки рассказывают о том, что у них очень-очень все плохо. Да? Причем вот написали, что 84% операторов ожидают роста тарифов, то есть у них такое предчувствие неизбежного, да, ожидают они, не сами они э, повысят эти тарифы, они ожидают, вон они, ждуные какие. Мишустин выделил Минобороны, Росгвардии, э, значит, ФСБ, Федеральную службу исполнения наказаний, ну и в общем силовикам 3 э, миллиарда 100 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Помните Терминатор 2, когда э, Джон Коннор да, из автомата говорит, выдергивает деньги, говорит, легкие деньги, да? Вот это легкие деньги. То есть вот этот Мишустин абсолютное ничтожество, из него выдергивают все, там минобороны, Росгвардия, какой, какой коронавирус. Вова рассказал, что Минобороны там в резерве, держит резерв в резерве. Какие 3,1 миллиарда? Это вот на семечки. Это, я так понимаю, руководители просто раздербанили чисто себе на, на карман. Да? То есть просто так. Просто так. Дай денег, Мишустин, просто так. Ну, много не дам. Нет, ну, дай хоть чуть-чуть. Ну, там, миллионов там, по 500 ну, говорит, Ну, ладно. Я был этому свидетелем миллион раз. Только... В более э, мелкой, э, так сказать, Саратской области, да когда бухой Аяцков выходит такой от себя вечер, э, там провел какое-то совещание, э, спускаясь по лестнице зимы, э, слава, блядь, э, э, ну привет там. И баба какая-то, э, я ее не знаю, ну, видел, крутится она там Ой, Дмитрий Федорович, там туда-сюда, там, туда там что-то э, а он ему, видно, так, уже фреб, такой, бухой, вообще лыка не он говорит, Ну, это, Ворон, Ворон, ну дай ей три миллиона-то! И по лестнице вниз. Говорю, Бля, классно, да? Дай ей там хера знает кто, чтобы, чтобы она просто отвязалась. Вот это, это вот так, понимаете? Если вы думаете, что это происходит по-другому, то вы заблуждаетесь. Это именно так происходит. Так. Вот какой-то приют ослов просит от меня какой-то промежуточный отчет. Но если ты хочешь промежуточный отчет какой-то получить, ты иди к Путину, спроси у него отчет. Вот Мальцев пишут, что козел хочет типа Ленина революцию. Хрена тебе. Мы проходили 17-е, хрен тебе, Галина Дороздовская. Галина Дороздовская, 17, 1617 й вы точно не проходили. Это потому что если бы прошли 1617-й, вы бы сюда мне не писали по многим причинам. Я думаю, вы бы до 18-го не дожили. А революция будет. Галина Дороздов. Будет революция. А те люди, которые вот так упорствуют, ну они также могут и. Не дойти до 18 -го. Какие вопросы? Вы же понимаете, что от вас ничего не зависит. Более того, я вам, Галину Дороздову, скажу, и от меня ничего не зависит. Революцию можно принять и нести ее. Понимаете? А можно ей сопротивляться, и она снесет тебя. Понимаете? Вот она вас снесет, эта революция будет. Мы будем счастливыми и довольными. А вы будете под обломками и в говне. И самое противное, вот представьте, это те ватники, которые сейчас сидят, молчат, вот все тяготы и лишения переносят, которые Путин свалил на их голову. И вдруг, когда начнется революция, некоторые из них самые отмороженные, какие-то там... Нодовцы, сербовцы скажут, мы против революции, пойдемте. То есть они вот сидят последний хрен без соли, доедают последний стакан самогона, выпили и пойдут они. И куда они пойдут? Если их сразу там не разорвут и не поубивают, то их возьмут на карандаш. А потом составят списки. И в этих списках будут Шуваловы, Медведевы, Володин. И вы, представляете, вы ничтожество полное, не укравшие ни копейки, ничего, будьте рядом с ними. Потому что в последний момент решили выпендриться, пойти защищаться против революции. Защитишься ты, блядь. Там таких, не таких дроздовых там перемалывали, помните? такие дела революция неизбежна убери не спасутся абсолютно согласен слава в Ливии турки погибли э, погибли вагнерцев, что думаешь турки погибли? убили вагнерцев. но мы рассказывали об этом это еще в марте было да и западные СМИ говорили так намеками да что там кого-то поубивали мы говорили там База рядом с Триполи находились там у этого маршала люди, да, и вагнеровцы, ну и турки их там, я так понимаю, замесили при помощи своих ли дронов, или так непосредственно, я не знаю, что там с чем-то человек, пишет, что 30, что ли производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей, да, кто же даст? Какие госкредиты для потребителей? Денег не дадут. Если дадут денег, то подвержены проценты за счет, что один отдаст за дестерую, да. Так что производители просят и продавцы. Смешно, это очень смешно. Вот в Америке раздают на халяву, да, а здесь Пытаются, просят. И четверть компаний планирует снижать зарплаты. Ну, понятно. Кризис. Да? Планирует снижать зарплаты. Я думаю, четверть компаний это те, которые закроются сразу. Потом закроется еще четверть. А снизят зарплаты все, а не четверть компаний. Все снизят зарплаты. — Такие вот дела. россиянам предложили раздать деньги просто так. Группа экономистов, среди которых профессор экономики Парижской школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин призвали раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. Интересно вот. И в докладе «Либеральная миссия». А когда Мальцев говорил о том же самом, и когда Мальцев говорил а, как а, об условии выхода из путинского кризиса, раздачи денег а, и у, прощения долгов, всех долгов, а, вот эти же самые либералы рассказывали, что Мальцев популист. Да? Прошло совсем немного времени, и они говорят то же самое. Странно, да, вот все вещи, которые у нас в программе, они охаяны этими так называемыми либералами, а потом они сами по кусочкам вытаскивают и выдают это как за свои такие выстраданные мысли. Я понимаю вполне, что они не читали нашу программу, да, но я понимаю также, что другие либералы читали, вот что они, почему они сейчас не кричат, что это популизм, а? Почему они часто собак всех не спускают, да? Мы говорили о доле каждого в национальных богатствах. И это выход, способ вывести Россию из кризиса и поднять экономику. То есть, если каждый будет получать долю, реальную долю, а не разворовываться, это будет путинцами, то эти деньги останутся в экономике. На них будут э, покупаться вещи, еда, там, ну, то есть, и промышленные и продовольственные товары. Эти деньги будут вкладываться гражданами, будут вкладываться в бизнес. Безусловно. Если есть деньги, то почему бы их не вложить? И маховик этот будет раскручиваться. Это то, о чем говорили мы. Да? Причем одновременно с Бернанке, который предлагал в Америках там, разбрасывать деньги с вертолетов. Да? Мы говорили, не надо разбрасывать с надо уничтожить путинский режим и целевыми давать деньги. Кому давать? Прежде всего, пенсионерам. Это самый лучший способ внести деньги в экономику через пенсионеров. Ну, поставили пенсионерам, грубо говоря, штуку в евро, пенсию. Ну, так, огульно, невзирая ни на какие там э, стажи, ничего этого не нужно. Вообще насрать. А вот он пенсионер, все, получил штуку. И, и нормально, да, инвалид, то же самое, матери многодетные и так далее, все эти деньги пойдут в экономику, они же не будут себе пирамиду там строить, да даже если будут, они будут кому-то платить, понимаете, то есть все эти деньги будут работать, это то, о чем мы говорили, сейчас это, об этом рассказывают великие либералы, слава Богу, что они до этого дошли, наконец-то, внутренняя классовая борьба даже во время войны гораздо важнее, чем борьба с внешним врагом. А внешнего врага и нет фактически. -то. Какой же внешний враг? Сирид, что ли, вам внешние враги, враги или кто там? Китай есть как внешний враг, но пока себя не проявил. Славик, что толку? Где, где революция? Там т -т -т -т -т. В Кремль давай, трэш-блогер. Ну давай, давай. Зови, ты из Кремля, приди в Кремль, позови Слава, давай в Кремль, трэш-блогер, ты, у тебя какой номер в списке экстремистов и террористов, а, трэш-блогер? Я думаю, никакого, понимаешь, я думаю, что ты просто, понимаешь, а у меня какой номер сегодня? Полюбопытствуйте, пожалуйста, я не заходил, какой номер среди экстремистов и террористов в списках Росмониторинга у Мальцева Вячеслава Вячеславовича 7 июня 1964 -го года рождения, очень хочу знать, был 54,88, но меняется. Москалькова предложила преподавать школьникам предмет права человека. Как она права? Вот никогда бы не подумал, что я с ней соглашусь. Представляешь, Мускалькова отличная идея! Как только школьники, которым преподавали хоть какие-то права человека, вырастут, вас не будет, вы все на оси не будете висеть или сидеть, понимаете, на колу. Потому что Школьникам останется только вырасти, если им преподавать будут права человека, даже в каком-то выбороченном, усеченном виде, потому что права человека все равно выпрут, это стройная система, очень строгая очень стройная система. Если пытаться сделать путинские права человека, все равно школьники спросят, а почему, что это за херня? Тот же, то есть никого не добавили больше, очень... 54-88, Мальц Вячеслав Вячеслав, 7 ноль Никита Белый, спасибо большое, вот такие дела, депутаты перестанут посещать телешоу из-за пандемии коронавируса, а тогда нафиг они нужны, да, вот, если они не будут посещать, они только для этого и нужны были.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 Не зарекайся, Вячеслав, что не зарекаться я-то за себя все знаю. Так что депутатики, ну клоуны-депутаты для чего нужны, чтобы в шоу участвовать? Правительство предложило запретить завышать ставки по ипотеке. Вот именно рассчитывать только на себя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 посчитают, что мы как-то перегнули палку, и после э, режима да, Мальцева да, э, будет, там, трибуналы будут судить Мальцева. Я не против, пожалуйста. Я хочу сделать вот это все, а потом делать, еще хотите. А вот тут какого-то еще нашли 54,89, Мальцев Матвей Сергеевич, 2000 года, Рубцовского алтайского края. Вот это да. Представляете, еще один экстремист-террорист, 20-летний. Правительство предложило запретить завышать ставки по ипотеке. Запретить! Да, удивительные ребята. Что значит запретить? Предложило запретить. У вас есть все полномочия, чтобы не предлагать запретить, а чтобы запретить. Борода, 8,5 тысяч человек тебя смотрят. Но это очень мало, это каплю в море. Это каплю в море, понимаете. Очень мало. Мишустин снял ограничения по продаже масок и перчаток. Видите, как либерализм полный. Путин участвует. Да все, все, любой каприз за ваши деньги. Да? Путин участвует в саммите по видеосвязи, призвал Путин принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом. Все призывают. Кого Бога, черт, я не знаю, кого он все призывает. Кремль анонсировал совещание Путина с правительством. Каждый день теперь будут проводить, чтобы вы видели, опять будет читать бумажку. Или вот интересно. Чем они руководствуются? Один раз он читает монитор, другой раз он читает бумажку. Я не могу понять, чем они руководствуются. Мальцев, когда ты придешь к власти, ну, если так пойдет, как сейчас, вот там по 8 тысяч зрителей, по 2,5 соратника, то тогда никогда. Понимаешь, в чем дело? Огромное количество людей должно захотеть, чтобы Бальцев пришел к власти и разрубил этот гордый узел. Если этого не случится, то у меня сейчас, понимаешь, один только шанс. Мне 56 будет меньше, чем через два месяца. Поэтому у меня только один шанс и зайти только на один срок. У меня нет шанса постоять в стороне и подождать кого-то, понимаешь? Вообще ни одного. Как вы относитесь к возрождению монархии? Негативно отношусь, очень негативно. Я монархом быть не хочу, а над собой никакого монарха я потерпеть не смогу никогда. Понимаете? Поэтому лично я отношусь крайне негативно. Песков сообщил о состоянии здоровья Путина. Говорит, хорошо себя чувствует, жалко, да? Минобороны признала неустойчивость перед новым врагом, перед коронавирусом. Да, у них там резерв в резерве, они там стоят прям щит к щиту, говорят, но что-то неустойчивое мы там. Лавров предостерег от попыток политизировать тему коронавируса, да, что они там только не говорят. За любую тему цепляются, чтобы э, только показать какую-то значимость того, что они нужны. Вот эти люди, вот эти Лавровы, Путин, вся шобла для чего-то нужны. От их работы только минус. Если бы их никого вообще не было, да, в России жилось бы проще. Вот Код был бы вместо Лаврова, там, министром иностранных дел. По сути так. Да. да, вот он там ездит, что-то он там с кем-то чирикает. А нахер? вот, если хотите с народом России поговорить, ну любой представитель западного государства, пожалуйста, открытым текстом, вот, открытая линия, да, выходит, вот я там, грубо говоря, Трамп, вот народу России предлагают, вот, вот нам не нужен Лавров и Путин, нам не нужен, чтобы принять решение, что нам сделать, как нам ответить на это предложение, зачем Лавров-то нужен, какую работу они выполняют. Кроме официантской, да? Лавров пословицами какими-то русскими ответил. Да, тут жуть, конечно. Даже вот читать такую гадость. Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны. Да, ну Вторая мировая война закончилась подписанием Японии. Значит, а -а -а капитуляции Японии, да, конечно, и, и, и, и акт о капитуляции 2 а -а сентября 1945 -го года был подписан, поэтому 2 сентября вроде как война закончилась, ну, а -а если, допустим, мы говорим про 8 мая, весь мир празднует 8 мая, а -а -а